Вся социальная сеть, вся, буквально, куда ни зайди, куда ни это, все, везде написано, что вы проголосовали за повышение пенсионного возраста. Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Вообще у меня очень много к вам вопросов, очень. На этот самый наболевший, потому что у меня четверо детей, единственный у меня вопрос, почему мои дети, работая, уйдут на пенсию перед самой смертью? Правда то, что я голосовал в первом счете, правда. Я как человек ответственный, вы же не дурака избрали? Вы же понимаете, что мы любого, вот вы мне доверяли 14 лет. 14 лет я вам рассказывал, вы видели мои дела, вы читали о них, я вам отчитывался. 14 лет, и вдруг я в один момент, с чего-то э, вы читаете заголовки и думаете, о, он наверное с ума сошел у нас, пора его менять. Вот э, я один из 450 депутатов, 450 человек. Ну что толку, что, что толку, если бы я просто хлопнул дверьми и вышел бы? Кто бы меня завтра пригласил? Вот я бы задал вопрос министру, написал бы, они сказали: "Да коты, ты, ты не поддерживаешь, ты то здесь хочу, здесь не хочу". Я поддержал повышение пенсии. я поддержал 40% от заработной платы, чтобы было, я это поддержал. Но я не я я я один. Первый шаг был сделан потому, что мы все поняли, что отвязаться от правительства не удастся. То есть этот законопроект все равно в том или ином виде будет принят. И, наверное, еще можно какое-то время ничего не менять, и я, в принципе, с этим согласен, потому что для нас, для сибиряков, наиболее болезненный закон.